Всем привет! Планета Фаэтон – это просто какой-то космический детектив. Так не бывает. Исследователи реально подозревают большой размер. Кто-то ченнелинги прочие альтернативные источники, слухи. Кто-то называет параметры, сравнимые с Марсом. Вот я нашла картинку, где даже крупнее Земли. Пояс астероидов принято изображать вот так густо. На самом деле, когда отправляли первый аппарат через пояс астероидов, то было опасение, что он врежется в камушке. После первого пролета стало очевидно, что там камушки настолько разрежены, что была дана установка при каждом пролете аппарата по возможности снимать хотя бы один астероид. То есть представьте себе, насколько этот пояс разреженный. Я, я говорила, что я по, по, по файтуну что-то ничего не видела. Зрители это кладезь, конечно, кладезь. Бесконечная история. Такое многоговорящее название фильма. А год он... 84-й год. Обратите внимание, 3D-анимация уже такая борзая, как и в «Конане варваре» 83-го года. А почему я обращаю внимание? В 80-е еще слово «компьютер» не было у нас. У нас было ИВМ, помните? «Компьютер» появилось, когда слово само появилось. В районе нулевых, да? Ну, 90-е максимум. А в это время на Западе уже так прекрасно снимали. В Кунани-Варваре там тоже вот эти песчаные призраки, маска, осьминожье и прочее. И концовка фильма, вот это разрушение этого волшебного мира, а действительно похоже на крушение планеты. Так же, как и воссоздание этой планеты. Там богиня говорит, мечтай мальчику, мечтай, мечтай, все, что ты вообразишь, сбудется. Она говорит так, но мы не видим, чтобы воссоздалась планета или мир, будь он плоский мир. Я знаю, что по версии космоса говорят плоскоземельщики, справедливости ради, конечно, и их мнение тоже должно быть, если оно имеет аргументы чтобы не было по стрелочкам или против стрелочек. Это большая ошибка. Мы не знаем, если послезавтра проснемся, а мы были в игре там на какой-то квадратной плоскости. Я все-таки думаю, что это все космос, а не игра. И космос существует. Ну так вот, здесь не показывается воссоздание того мира фантазии. Он просто летит в конце на драконе, Обратите внимание, Сфинксов-2, и это не может быть человек, существо, реальное копыто, женские признаки, змея, странные крылья. Это какая-то дружба народов, это аллегория. И Сфинкс не один. Ну так вот, по фаэтону я посчитала, действительно, действительно, если брать 1,7 миллионов э, осколков от 1 километра, добавить к ним 200 от 100 километров, у меня получился чисто даже в уме объем где-то 2% от лунного, не путать объем и массу. Исследователи посчитали, а масса она еще еще меньше у Луны масса. Исследователи посчитали, что в сумме получается около 4% процентов от массы Луны весь э, вся масса вот этих камней летающих вместе с четырьмя карликовыми планетами, а эти планеты я подозреваю, что они не местные, начиная с Серера. Уникально круглые две. И вот возникает вопрос, а где иголка в стоге сена, где? Такой большой объект, объект сравнимый, сравнимый с Марсом. Астрономы-любители, сейчас вы видели ролик, на смартфон снимали соединение Юпитера и Сатурна. Когда оно было? На смартфон снимали. С вот этими возможностями просто смартфона. Я, я не знаю, может, там было может, там был одет этот телескоп, который на смартфоны одевают. В наш-то век такое, такое большое тело, оно что, могло бы где-то спрятаться? И космический детектив. Мне реально стало интересно поиграть в версию романа Агаты Кристи. Или этот объект был действительно крошечным, нам рассказывают. Во-первых, он был во внутренней, на внутренней орбите Солнца на момент крушения, либо в оппозиции к Земле относительно Солнца. Потому что в легенде Фаэтон восходил вместе с отцом Гелиосом и заходил вместе с ним. То есть он был рядом. Астрономически на небе для нас он был рядом или внутренняя планета, или в оппозиции к Земле на момент крушения. А дальше он, поссорившись с детьми Юпитера, которые его дразнили, желаем доказать, что он крут, выпросил у отца четырех буйных коней и кони понесли. Тут символика 4, тут опять-таки положение относительно Солнца на небе. Пролетая он обжег землю, то есть он был рядом или его осколки где-то летели. Он обжег землю и когда он летел дальше и рисковал причинить еще больше вреда, то Юпитер его по легендам уничтожил. Исследователи серьезно рассматривают версию гравитационного влияния именно Юпитера, но где деньги Билл, где мои деньги, а где, где так, такая большая планета, где ее ядро, этого не может быть. Одну из двух. Либо Фаэтон унесло, его телепортировали дальше, или он там дальше вообще за, за периметром Плутона. Хотя там вполне обнаруживают и более мелкие планеты, карликовые объекты. А вот Фаэтон не нашли. Или давайте поиграем в Агату Кристи. Я смотрю, его почему-то упрямо изображают таким большим и зеленым. Один ченнелинг и книга э, «Конфликты творения», там указывается все-таки массивная планета. Из того, что я слышу, все настаивают на том, что массивная планета, но где же она пропала? И я вспомнила, помните, были новости о том, что обнаружена планета Глория, она обнаружена точнее, не обнаружено официально, подозревается, что существует по другую стор э сторону от Солнца, планета, сравнимая с Землей, которая является коорбитальным спутником. Движение этой планеты полностью синхронно с Землей, она всегда за Солнцем, поэтому мы ее не видим. И лишь редкие сбои, лишь редкие отклонения позволяли увидеть загадочное тело. Но та планета, по расчетам ученых, круп... немного крупнее Земли. И я смотрю на эту картинку, и что здесь не совпадает. Исходя из той же массы, версия о том, что э, лу... даже лу... про Луну предполагают, что она может быть ядром фаэтона. Ну, во-первых, почему такая круглая, идеально круглая? Хотя кто его знает, какие они ядра планет? Но после крушения все-таки. Во-вторых, э без карликовых планет, которые, возможно, скажем так, не телепортированы, э около 3% от, э массы Луны. Этим можно было бы покрыть корочку. Не получилась бы планета, сравнимая по размерам с Марсом. Можно было бы подумать, может быть, даже на Меркурий. Меркурий уникально тяжелый, кстати. Титаны Ганимед, которые больше Меркурия по диаметру, они вместе взятые, весят меньше, у них меньше масса. И все-таки не получается объем. А сейчас чисто фантазия в стиле канала. Автор Фантазер относиться к этому серьезно не надо. Два числа с нулями и единицами, цифровой мер, 38 коты, 79 золота. В словаре Стронга я э, смотрю вот это число. Почему-то оно сильно совпадает. С планетами очень красиво совпало. Сейчас мы увидим. 474. Бросать в ответ. Беседовать, рассуждать. Бросать в ответ. Короче, если бы, если бы можно было пустить фантазию в любую сторону, я бы сказала, что... Эта планета техногенная, вряд ли это уголок природы, особенно если она была действительно на таком расстоянии, с цифровым миром, с запасами золота. И она, может быть, кому-то давала отпор. Сухо фантазия. Может, это все, знаете, ну, просто так. Не предлагаю к этому относиться особо серьезно, просто заметила такая заметка. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!